Приветствую любителей предметно-материальной истории. Покажу вам сегодня вход на антикварный рынок со стороны Чистяковской рощи. А для того, чтобы прогулка по антикварному рынку была интересней, я прихватил с собой двух помощниц. Знакомьтесь, это Бри. Ей уже 10 лет. И все эти 10 лет она живет в холле отеля Брестоль и Хорси, молодая ее помощница, возрастом 11 месяцев. Здрасте, сюда. начинающие, пошли, сюда идем, налево, сюда идет. пошли вперед, пошли вперед. А есть руки Я сейчас и собак. Марина, что у вас соседи вообще, А, нет, здесь А, забрали Забрали, Сегодня народу довольно много, посмотрим, чего есть интересного. Здрасте. Привет. В компанию. Здрасте. А братан купируют. Здрасте. Я с помощниками. А я смотрю, говорю, с видеокамерой поглядываю. Сергей с помощниками. Вот, может, что-то понравится, мало ли? Вот, есть ну, вот это сколько стоит? Ну, две. Забрал. Две. Вот интересно, но затерто это. Нет, вот не ну, я понял. вилочку забрал. Хорошо. Заверните. Хорошо. А это что? 875 или Европа? Толенский старый Видус Идут Да Ну вот приобрел вилочку замечательную. Здрасте. Здравствуйте. Конечно. Пусть им вопросы задают, Все снимают. Здрасте. Привет. Здрасте. Здрасте. Сколько попугайчик стоит? Пока не почитает, не пускай его. По-моему, 7000 или 8 за 2. Сколько стоит? Ну, 9 за 2. По 4 угу. Приветствую. Вес. Вот это самые центровые блогеры, да? Да. Как звать? Один, не а где вторая? Хорси. ничего не трогай. Вы, Я не знаю. Вы... А она чья, Пошли дальше. Добрый день. Где вторая? Появление на рынке Двух животных с камерами Вызвало нити фурор у торговцев Несмотря на то, что рынок был довольно скуден Удалось приобрести Замечательную вилочку Но в то же время Снимать с трех камер с ассистентами еще и рассматривать предметы было довольно сложно но в этот раз удалось совместить приятное с полезным до новых встреч пошли